Я, ну, Толик придурок. Ну, что я ему говорил, не надо деньги жалеть. Он мне не послушал. Хотя я не такой дурак, как Толик думает. Я в сравнении с Толиком вообще академик и умница. Мне, ну, надо было так глупо сэкономить. И это, в автосалон с ним пошли машину ему купить. А Толик до этого вообще пять лет деньги копил, не пил совсем Ел через раз по пол порции гадость всякую Только стиральным порошком мылся Носки только ношеные покупал и то только по праздникам надевал За автобусом пешком бегал Не, ну, надо было так глупо сэкономить это, Пошли с ним в автосалон, машину ему купить а там, короче, мы заходим, так и из подсобки такой выбегает, а орел на курих ножках. <режит> Ребята, я вижу, вы в натуре путный. Сбросьте мне на карманчик пару штук. Я вам конкретную тачку выведу из тойла. Не паленую, не убитую, со всеми делами, без всяких дел. А Толик же, <режит> Патриций, блин, крутой, гордый. Вот так, мизинчиком, сквозь шляпочку свою, черепушку почесал. Говорит, вы знаете, и не пошли бы вы некоторым образом туда, где такому, как вы, подобает находиться, ввиду того, что я прошу вас туда пойти. Тут, говорю, вообще не понял. Говорит, я не понял. Ты меня послал или спасибо сказал? Говорит, вы знаете, не для того я трудился и работал, чтобы мои банковские билеты достались такому маразматическому нумизмату, как ты. Тарел, короче, опять не понял. Понял только, что кирдык ему сушеный за место бабок. И может греметь отсюда копытами, куда рога смотрят. Ну, короче, плюнул и в подсобку себе смылся. А Толик это машину купил. Оформил. Ну. Мечтали ли путают? Не помню детской коляски с бензопилой. И, и лавно довольный такой, а с глаза на место фар дальним светом светит. Я чё ты радуйся, самец ты, блин, козик? Чё ты радуйся? Чё ты пляшешь, как будто тебе бронцалов усыновил? Ты бы, блин, тушка кальмарна, лучше не сопли носом рожала. А спросил, какой у него пробег. А то она так выглядит, как будто до тебя на ней не столько ездили, сколько верхом скакали. Толик, ты на руль посмотри, он же как у самолета, только вверх-вниз гуляет, а вправо-влево. Ни хрена, ни один, ни под ручку не гуляет. Толик, ты что, погребальную колесницу купил? Чтобы туда-обратно на ней на тот свет ездить? А резина драная какая, смотри. Толик, если бы на тебя самого такой надевать, знаешь, сколько бы у тебя детей было? Это Столик! Ему сказали, что он самый круглый в мире колес, и он говорит, довольный. Он не слышит, как ему в спину полмагазина гаготит. Ему сказали, что она минимум год, максимум две недели проедет, и уже рад. Короче, сели мы с ним на сиденье. Они да крутые такие. С меховой оторочкой. <свят> Толику сказали, что это последний писк. Северный вариант. <свят> Натуральный мех. Очень редкое животное. Долбанутрое. <свят> ну, короче, сели мы с ним на сиденье. Толик так, ключ вставил. Сцепление отжал, передачу врубил. А, а лучше бы, конечно, не врубал. Он его на пятую сразу врубил, потому что первые четыре, блин, то ли в комплект не входили, то ли они задние, все четыре. Ну, короче, тронулись мы с ним. Вернее, сперва поехали, потом бих, врезались, потом тронулись. Я уже, когда нас ну, привезли, ну, в больницу. Я сестре говорю, подруга, ты скажи, Толик-то мой живой. А ой, как хорошо, что вы сказали. А то ведь он ничегошенький, даже имя свое вспомнить не может. И почему-то, говорит, до сих пор дым с ушей идет. Наверное, когда я сквозь стекло летел, сигарета в горле застряла. Не, подруга, это не дым, а парк. Даже не водила он на чайник, ему на деревянной лошади в дурдом для престарелых надо ездить, а не на железной машине. Ну, короче, мы когда с Толиком уже пошли, ну на похороны, ну машины. И короче, когда уже ну опускался, ну пресс Толик не выдержал, и сказал: "Я не гомосапинс" а макак резус. До того я в этой жизни запутался. Так мне муторно и хреново, что мне аж слезами писить хочет. Говорит, ты если хочешь, поплачь. А если хочешь, он туалет. А вместе с одного крана не надо. И не макак ты, а человек. И не просто человек, а мой друг. И не просто друг, а мой лучший. А машина, хрен с ним. Он у нас вчера на складе Триста томогочи одновременно бипикнули и сдохли. Но мы столиком ничего, мы столиком живые.